Николай Иванович, я жду вас в Лорене. Никит Сергеевич, Никит Сергеевич, снаряжение на нартах упаковано. Ничего не забыл? Нет. А мотор для лодки. Ну, это уж он не забудет. Когда вы собираетесь покинуть корабль? Завтра утром мы отправляемся в путь. Поехали строить снежный дом. Теперь я будет долго сторожить приманку, пока не придет удача. году. Подумать только. Три века тому назад. Мне кажется, что здесь конец мира. Дальше Америка. Старый и новый свет. Нет, Андрюша. Старый и новый мир. И на рубеже вот этот памятник. О, как гудит. Хорошо. Хорошо гудит, Андрюша. Тоган. Кто, Макай? Ты что здесь делал? Здесь мои капканы. Я дрался с волком. Он хотел забрать моих лисиц. Кому ты продаешь своих лизиц? Американо Чарли. Он живет с той вещевами. Дана нам каждый день, дана Господи. шесть Подожди. Мне было плохо ночью. Я болен. Двадцать лет ты моя жена. За все это время ты не сказала десяти слов. Но что ты молчишь? Убирайся к дьяволу. Детей пришли. О, Фрэнк, Фрэнки, сын мой. Идите, идите. Смотрите. Вот это ваш брат. Зовут его Фрэнк. Я никогда еще вам о нем не рассказывал, смотрите. А живет он в Америке. Вот смотрите. Мэри, ты хочешь в Америку. На ты, Бен? Ничего не отсюда. Вон отсюда, отсюда! Уйди, мара, отсюда! напустил собак на мою упряжку. А ты не ставь их на моей дороге. Кто это? Это ты Грена с Она сама на чуленеву охоту входит. Хорошая жена будет. Она невеста е. И сюда! Хм. А я? Ты хрена. Сегодня большой торговый день будет. Я поймал двух лисиц и отрался с волком. А ты убил его? Да, я убил его. Ты сильный, храбрый охотник, Аня. Мне Чарли даст два ружья за лисиц. За каждую шкурку ружье. Мне ружье, тебе ружье. тогда будет. Большая охота. У нас будет Шир, мясо, шкурки. Я возьму тебя в свою ранку, Дегрена. Я жду этот день, а я... Только Чарли не даст два ружья. Чарли будет сердиться. Я тоже буду сердиться. Даст. Так сказал русский начальник. Какой русский начальник? Один большой бородатый, другой без бороды. Они спасли меня от смерти. Они спали всю ночь. Они такое говорили. Они ездят по тундре. Они рассказали мне, там на большой русской земле была война. Бедные дрались с богатыми. Богатых прогнали вот такие, как мы, бедные охотники. Сами стали начальниками жизни. Они сказали, что все люди равны. Белые, желтые, черные. Они сказали, что привезли новый закон жизни. Новый закон торговли, новый. новый закон политика поставить низко. Американо сриканет с нашего берега. Откуда ты достал эти шкурки? Я поймал их. Где ты их поймал? Тундра. Тундра большая, как море. Ты поймал их в чужом капкане? Он шесть дней лежал в снегу. Его спас русский начальник. Ты, если женщина, молчи. <свист> я возьму Тегрену в свою ярангу. Чарли. О, Райтер. Ра -а -а. Good morning. Большой торговый день будет. Mm -hmm. Чарли. Кто сказал один винчестер, одна лиса, а? Ты а я? Тюленья голова, совсем потерял разум Покажи, какие у тебя лисы Хорошие лисы Бери Это все тебе? Чарли, это мне не надо. Как не надо? Ты куришь древесную дрянь, тебе не нужен настоящий американский табак. Ружье я хочу, Чарли. Если ты дашь ружье, я возьму трену свою ярангу. На ружье у тебя не хватит хвостов. Отдай обратно моих лисиц. Кто научил тебя так торговать? Русский начальник учил торговать. The <laughs> End А да, отдай, отдай моих лейтенантов. Русские танки приехали. Здравствуйте, товарищ начальник. Ты меня обманул. Что случилось, Ая? Ты сказал, что Чарли даст ружье за шкурки. Он не дал мне. Я обманул меня. Подожди, я. Здравствуйте. Германенко. Моя фамилия Лось. Я представитель Камчатского революционного комитета. Томпсон, поданный из Соединенных Штатов. Очень приятно. Жуков. Good morning. Здравствуйте. Как пожелаете? Благодарю вас. Очень приятно. Господин Томсон, скажите, пожалуйста, у вас есть э, прескурант? Прескурант? Я подданный Соединенных Штатов и не обязан. Но вам... вы находитесь на территории Советской России. Но мои права, как иностранцы... Ограничены. Два белых человека, один закон. Ничего не будет. Господин Росси, мы среди дикарей не будем ссориться. Господин Томпсон, пока вы здесь, а не в Штатах, вычеркните из вашего лексикона слово «дикарь». Right. Right. Вы можете продолжать торговлю до тех пор, пока не придут советские товары. Да, yeah. да. Yeah. Но мы установим справедливые цены. А пока, я думаю, наглядный пискран будет для них понятней, как вы думаете. Да, да. Разрешите. Это ружье стоит 9 долларов. Табак 10 центов. Пачка патронов 6 центов. Чайник 50 центов. И эта чернобура и леса стоит 14 долларов. Охотники, вы можете за нее получить все эти товары. И вы, господин Томпсон, получите прибыль. Так будет понятно, как вы думаете, господин Томпсон? Окей. От а Эндрюша? Окей. Тогда окей. Чарли, отдай моих едиц. Ты за две лисы получишь два ружья. Ярак, два ружья. А ты говорил, ничего не будет. Ух, какая свадьба будет, АЕ. Желаю успехов. До свидания. До свидания. Да, кстати, опустите флаг на факторе Вы не дипломатический представитель, а фактории не посольство. Над этой страной будет развиваться другой флаг. <музыка> Все охотники входите. Разве они знают, что такое справедливая цена? Я 20 лет тому назад приехал сюда нищим с одним вот этим кайлом. Сотни людей приезжали сюда искать золото. Они так и остались нищими и подохли в нищете. А, -а, -а. а я 20 лет рискую. Я торгую контрабандой. Это входит в цену товара или нет? А я отдаю в долг товары по стойбищам всем, кто захочет. А потом дикари подыхают от эпидемии. И мне не получать долги. Это входит в цену товара или нет? Вот увидишь, увидишь. Зверь убежит из тундры. Моржи уйдут от берегов, а у тебя они отнимут все. Все. Херанги, жен, собак. И ты останешься один. И будешь скитаться по тундре. Что же делать, Чарли? Поезжай по стойбищам собирать долги. Угу. И пусть они сдают шкурки по старым ценам. По старым ценам. И расскажи всем что русские танги несут беду. Несут беду. И скажи своему отцу, чтобы он призвал гнев духов на голову русских. А -а -а. мой отец сильный, Шаман. Я тоже сильный. Иди. На земле русских тангов тоже раньше были богатые, как Чарли Алитет. И они все забирали себе, что добывал народ. И народ голодал. И вот тогда пришел Ленин. И повел за собой всех бедных охотников, как вы. И Ленин вместе с бедными организовал советы. Новый закон жизни. Вот Ленин, товарищи. Ленин. Ленин. Ленин. Ленин. Ленин. Ленин? Ленин? Ленин знает про нас. Ленин знает про всех бедных. Пойдем к Алитету, он все знает. Он друг Американо Чарли. А Алитет должно быть очень хороший охотник. Он в море не ходит. Капканы не ставит. А Туматуга Чуленин в глаз бьет. А Е на ходу волк убивает. Ничего не понимаю. Ты хороший охотник. А я хороший и справедливый охотник. Ты грены тоже. Все вы хорошие охотники и ничего не имеете. А литет имеет еранги, собак, товары. Как же так? Здравствуй, русский начальник. Здравствуй, летит Ты зачем пришел? А, начальник. Зачем ты говоришь с ними? Они бедные охотники. Со мной надо говорить. Я хозяин стойбища. У меня шкурки, клыки, байдара. Я хочу говорить с честными людьми, Алидет. Алидет честный? Я кормлю их, я даю им мясо. Летит большой торгующий человек. Я богатый. Со мной надо говорить, начальник. А я буду говорить с бедными охотниками. Тогда летет сам будет говорить. Никита ну, Юрьевич, что ж Туматуге, Канто. Вамче, Канто. Ольф Орган, Канто. Камелевато, Канто. Канто, ты его кувазка отручит. ай яй Конток. Валь. Со мной говори, русско Сет не будет помогать ей ранге Вааля, капканы заберет, и Чарли товары не даст. Ничего, старик, мы вам поможем. Пусть не помогает Алитет. мы сами себе поможем. У меня ружье. ружье есть, я охотник. Верно, верно, я. Ты будешь председателем родового совета. Ты пришел, Чарли? Хороший торговый день будет, много охотников приехали. Ирак, ты чей работник, Ирак? Твой, Чарли. Кто кормит тебя? Ты, Чарли. Кто дает тебе работу? Ты, Чарли. Так почему же ты ходишь к русским таникам? Что они тебе там говорят? Они охотникам хороший закон привезли. Они добрые. Желтая обезьяна! Сын мой. Да, папа. Как ты вырос? Да, папа. Ты как же сюда пробрался, Френкий? Завтра, завтра я все расскажу, а сейчас спать, спать и спать. Нужно, прежде всего, ликвидировать ту отчужденность и замкнутость окраин, ту патриархальность и некультурность, то недоверие к центру, которые остались на окраинах, как наследие сверской политики царизма. Верской политики царизма. Чтобы упрощить союз между центральной Россией и окраинами, нужно ликвидировать это недоверие. Нужно создать атмосферу взаимного понимания и братского доверия. И братского доверия. Вот в чем наша задача, Андрюш. Как будто для нас написал товарищ Сталин. Для всех написал. Эта газета постоянно со мной. А все-таки Чукчи замечательный народ. Ты знаешь, они никогда не бьют своих детей. Это считается преступлением. У них всякий имеющий пищу обязан поделиться с голодным. Это закон народа. Ты понимаешь, Андрюш, какие это будут красивые люди. Когда мы сводим их от голода, том соналитета. Когда мы разбудим в них сознание собственной силы. Это самое главное. Будить в народе сознание собственной силы. Это прекрасно. Вот а ты почему не спишь? А вы почему не спите? Давай спать. Завтра рано утром поедем по стойбичу. Веди меня к ним. Охотники ждут тебя. Пойдем, пойдем начать. Здравствуйте, хозяйки. Хорошая охота была? Здравствуйте. У, -у большой умка. Охота для них все. Живище, еда, огонь, одежда. Здравствуй. <смех> Спасадец. <смех> охотник. <смех> Здравствуйте, охотники. Хороший умка у вас. Я попал ему прямо в глаз. Ты хороший охотник. Ну-ка. И ружье у тебя хорошее. Сколько шкур кто отдал за него топсу? Ружье не мое. Ружья Лигетта. Юмка Лигетта. Ведь он нас кормит. Он хозяин мяса. Чарльз Хозяин торговли. Здравствуйте, Матуге. Ты пришел русский начальник. А, Матуге. Здравствуйте. Хороший это мотор-вельбот. Всегда бы наш мотор приспособлен. В нет это вельбот олитет, а а? бедные охотники на его вельботе уходят в море. Моржей олитет а забирает. Это несправедливо, Валь. Охотники пьют моржей. Значит, мясо охотнику за его труд. А вельботы скоро у вас будут. Ты уже не молодой начальник. Смотри. У тебя большая борода, а рассказываешь сказки. Нет, это не сказки. Это ничего. Сказки утешают людей, у которых горе. Когда начнется большая охота, мы поставим мотор на этот вильбот, и все бедные охотники сами будут охотиться. И все мясо будет ваше. Этот новый закон... В жизни мы привезли с большой земли. Хороший закон. Только Омка не мой, вельбот не мой, Ружье не мое. Они поехали по стойбищам. Это очень далекий путь, что они погибнут по дороге. Русские люди живучи, они сами не погибнут и не уйдут. Им надо помочь. Кто нам поможет, сынок, мы одни в этой пустыне. А, летит. Что нового летит? Плохо, Чарли. Народ радуется. Они говорят, русские танги привезли хорошую торговлю. Зачем ты АЕ давал два ружья? АЕ всем говорит, АЕ помогает русским. Я не буду больше давать им товаров. Никто меня не заставит давать товары даром. Я за. Торговлю. Я подожду факторию к черту! Напрасно, отец? Ты ничего не понимаешь, Кранки. Без товаров они проживут, пока не придет русский пароход. А без еды? Без еды человеку жить нельзя. Правильно ли, отец? У тебя философский ум. Скажи, мне кажется, скоро начинается охота на моржей тюленей? Ага, скоро, молодой Чарли. Люди будут делать запасы. Желудок, набитый тюленем мясом, огненной водой, веселит человек. А что нужно для охоты? Ружье? Потом. Эй, женок, у тебя есть голова на плечах? Алитет, хочешь выпить огненной воды? Дожди, Алитет. Так не пьют цивилизованные люди. Вот как надо пить. За Америку. Страну, благословенную небом. Слушай, Элитет, ты пригонишь сюда все свои нарты, много надо, все свои упряжки. Заберешь все моим патроны, сорок ящиков патронов, и спрячешь их так, чтобы никто не узнал, куда. А? Как же люди без патронов, Чарль? Будет большой голод. Ты спрячешь патроны? Когда наступит голод, ты скажешь, что это новая жизнь, которую привезли с собой русские, большевики. И тогда все охотники будут ругать русских. И выгонят их с вашей земли. Ха. Я спрячу патрон. Только ты никому не говори, что мы тебе сказали это. Ты же большой торгующий человек. Мы будем как братья. Как братья. А летят все равно, что американ. Чарли. Я у старого Камелуата за долги взял тыгрыну. Я отобрал ее у айир. Дай мне огненной воды много. Да. У меня будет свадьба. Приезжай, Чарли, на свадьбу. А летит большой торгующий человек. О, какая свадьба будет у Тихрена, зачем приехал Алитет? Он привез свадебный пыжик. Он позабыл закон тундры. Все охотники на побережье знают, что ты моя невеста с детства. Но у нас в Иранке будет голод. Патронов нет. Алидет привез много мяса, много шкур. Он моему отцу каменоватых долги простил. Алитет хитрый. Он хочет тебя украсть, как лицу из чужого капкана. Я никогда не буду любить Алитета. А е, вози меня с собой. Вози мне свою Ярангу. Тагара! Пае знает, что надо делать. Пригоняю стадо! Давно за олени не ходишь? Давно! Всю жизнь! Вот ты и Много оленей у вас. А сколько голов в твоем стаде? Много. Каждый зуб — две руки оленей. Столько оленей. Много. И чьи же олени? Все олени твои? Нет, мои только одна рука олень. Одна. А че же все стадо? Олитета. А зачем Олитет столько олень? Ведь он живет на берегу моря. Олитет-то большой торгующий человек. Он продает пыжики. Чарли. Американо Чарли. А ты продаешь пыжик? Нет, у меня только одна рука оленей. Да. Охотники. Я хочу рассказать вам о новом законе жизни, который я привез. Я не боюсь бородатого начальника. Я сам начальник. Меня уездный начальник сделал начальнику. Он дал мне вот это. Ты что, смотришь, как сова? Разве в АЕ ты пила бы чай с сахаром? Меня ты пьешь чай с сахаром, потому что я летел, все равно, что американ. Вот. Одень, этот керкер -кер, из материи. Русский царь подарил мне нож. вот, Острый. Моржей потрошил. Uh mm. Больше нет. Мяса больше нет. Надо просить алитета. Хорошая огненная вода. Только у Чарли и алитета можно выпить такой воды. Подожди, отец. Надо знать, как пить эту воду. Смотри. Америку? А? Америка? Америку. Америка. Америка. Америка. Молодец, летет. Ты стал настоящим Янки. <свят> Разве вое? Есть такая еранга, он нищий, худой человек. Зачем он бегал к русским тангам жаловаться на Чарли? Что, помогли ему русские? А я забрал у него ну Все голодают, а у меня еда. Какой будет голод, звери из тундра убежит, моржи уйдут от берегов, а стрелять их будет нечем, нечем, патронов нет, голод идет. Заткни ему глотку, отец, а то это пьяная обезьяна проболтается. О, Посмотри, летит, какая у тебя красивая молодая жена. это то красивая жена. И сожги, и его самого, пусть останется только зола, или потухни навсегда. Если бы ты был, бы мой огонь, ты бы горел шатриае а Ае. Ае! ты Пусть этот огонь горит в твоей еранге. Ищи в мою рангу, я достал упряжку. Всего хорошо. И ветерок, как на Балтике. Здравствуй, Евтугин. ты бежишь от меня, Рондео. Уходи, русский начальник. Ты обещал радость, а принес беду. Что случилось, Рондео? Идет голод. У Чарли кончились патроны. Охотники не бьют зверя. Уходи, русский начальник. Уходи. Почему ты гонишь меня, Рондео? Я не гоню тебя. Но лучше уходи совсем. А то убьют тебя, начальник. А, ты не знаешь, какие бывают худые люди. Американы испортили народ. Посмотри на Алитета, у него глаза, как у волка. Я знаю, ты хороший человек, но лучше уходи. Фронтелл. возьми! Мы не Ой. должны его допускать. Жук, ты останешься здесь. Как приедет Томпсон, Иди к нему и требуй, чтобы он продавал патроны. Хорошо. И не соревноваться с ним. Будьте покойны. А я пойду к старикам. Зачем? Я буду говорить с ними. Пускай идут к богатым и требуют пищи. Это а закон народа. И прежде всего нужно тряхнуть алитета. А если не дадут? Дадут. Нужно говорить, молодой начальник. Ну? А то будет худо? Что такое? Патрон спрятан в олете этого. Понимаешь ты? Что? Патроны спрятаны, в Ты Тише, тише. скажу последнее слово. Голод пришел в наше стойбище. Я стар, я всех раньше увидел солнце. Не могу идти на охоту, я никому не нужный человек. Я не хочу, чтобы сын кормил меня, он сам бедный, не имеющий жены. Чемкаль, брат мой, Теперь я стал для тебя, как дикий олень. Пусть будет радость в моем пологе, пусть умру от твоей руки». уходит к верхним людям. Нельзя туда. Уйти к верхним людям. Твой сын плачет, Валь. Зачем ты уходишь к верхним людям, Валь? Новый закон жизни, который я привез, говорит, что старики должны жить. Mm? А если они так старые и так больны, что не могут сами ходить на ходу, другие должны кормить стариков. Я начальник, и законом Лимна запрещаю тебе умирать. Ты начальник, а говоришь худо. Уже поздно. Келли злой дух бродит вокруг. Он слышал мое слово. Если Валь не уйдет к верхним людям, Келли будет мстить ему. Тогда, Келли, пусть твой гнев падет на меня. Это я виноват, что не умер, Валь. Я запретил ему умирать. Слышишь, Келли? Давай, Валь. Надо скорее имя изменить Валю, чтобы теле не знал. След запутать. А какое мне имя взять? Возьми имя русских тангов. Тогда Кель запутается и потеряет след Валя. Правильно, Валь. Кель не станет искать след русского. А. А. а как зовут того, который дал новый закон жизни? Владимир. Владимир. Владимир. Владимир. Владимир. Пусть Валь возьмет себе это имя. Владимир. Владимир. Владимир. Ну как, Валь? Взял, сяу, сяу. Валь. Валь. Валь. Владимир. Ой. Валь. Валь. Владимир. Ой. Валь. Валь. Валь. Валь. Валь. Валь. Валь. Валь. Как теперь жить будем, начальник? У Алитету много мяса. На два года хватит. Алитет худой человек. Ему говорят, дай мясо соседу, я рангу не дает. Он как зверь. Как и себе. Он забыл закон тундры. Надо идти к Алитету. Хорошо думаешь о я. Надо идти к Алитету. Он должен исполнить закон тундры. Русский пароход не пришел? Ты вор, Алитет! Я сам видел, как ты собирал песцов из чужих капканов. И твой отец Вор. Рюш! Вар! Здесь нет Вааля. Здесь есть Владимир. А валя я тоже знал. Он никогда не врал. Слышишь, Алитет, народ требует, чтобы ты исполнил закон Тундры. Ведь охотники для тебя бьют зверя. Охотников много, а торгующих людей мало. Пусть алитет торгует. Так сказал ваш Ленин. Это Ленин тебе сказал? Да, нет. С ним говорил мой отец, большой шаман Карауга. Он говорил с ним через солнце. Начальник, начальник, там Жуков. Андрей, что случилось? Помогите мне всадники залечь. Где олитет? Где патроны? Где патроны, которые дал тебе спрятать Томпсон? Где патроны летят? Ты спрятал патроны, а? Ты что пристал ко мне, как гну с коленю? Я тебя кормлю, мыши, ед! Уходи с моей земли! Давай драться! Пусть дерутся, это закон нашего народа. Я знаю, Владимиру. Так все, ах, вах. тебя и тогда разрежу твое лицо и все будут знать что ты пошел против своей семьи своей семьи я летят ты зверь! я хранил тебя я тебя дал я сделал тебя охотником а теперь я убью тебя плохого дерется с обидчиком, но ты, Летет, обидел не только одного Таматуги. Ты обидел всех настоящих людей всего побережья. И ты соврал, Летет, и твой отец соврал. Ленин не говорил с вами через солнце, но про таких, как ты, и про тебя, летят, Ленин сказал нам, что вы самые хищные, самые грубые насильники, что вы богатеете, когда народ голодает. Куда ты спрятал патроны? Матуги, надо раздать патрон охотникам. Большая охота будет. Я и тебя научу, сам будешь управлять! Чайник, ты обещал мне и Тыгрене дать женитьбина и бумагу. Обязательно. Дана гражданину АЕ, сыну Валя из стойбища Енракинот, и гражданке Тыгрене, дочери Каменвата из того же стойбища, что они зарегистрированы в браке, уполномоченном Камчатского Губривкома по Чекотскому уезду. Что и удостоверяется. Подпишите, Питерьевич. Это женильная бумага. Храни ее, я. В ней сказано, что ты, Тайверен, ты, муж и жена. И никто во всем мире, слышите, никогда не сможет вас разлучить. Вас охраняет закон новой жизни, великий закон Ленина. Поздравляю, Агер. Поздравляю, Агер. Желаю вам счастья. Ты большой шаман, начальник. Ты сделал бумагу с огнем и кровью. Что с тобой, Элитчет? Плохо, Чарли. Плохо. Русские танги дали, а я и ты гренишь, бумагу. Они взяли мой вельбот, дали бедным охотникам. Они ходят охоту в моем вельботе. Плохо, Чарли. Плохо, Элитчет. Подожди, отец. Тебя знали на всем побережье летят. Тебя знали все чукчи в тундре. У тебя были собаки и жены, вельбот и большие стада оленей. Ты дружил с американцами и сам был как настоящий янки. Ну то ты черт! Ты отбирал у охотников добычу. Соседи боялись тебя, и никто не смел сесть у тебя в пологе, пока не сел ты. Ты был большой торгующий человек, Алитет, и твой отец был большой шаман. Ты был хозяином стойбище, Алитет. А теперь-то Матуги станет хозяином стойбища. А я отобрал у тебя жену. Ты как в ком снега, русский таньк сжал его в кулаке. А? И оттуда плелась грязная а? вода. И а? все это сделал русский лось. Убить надо. пить, тогда у нас с тобой, Чарли, опять будет большая торговля, и я возьму Тегрэну у Ае обратно. Тыгрена и Ае живут в горах в стойбище у Гаймелькота. Гаймелькот? Да, у него. У брата твоей жены Рультона? Да. А, вот если бы заманить русского лось камелькот горы я бы там убил его Хочешь, я тебе устрою встречу с ним в горах? А? Подожди Русина! Виски! Сет, поезжай сейчас к Гамилькоту. Туда поехали Тигрена и Айя. Гамилькот будет их прятать, ты расправишься с Гамилькотом и заберешь себе Тигрену. слышала и быстро разнесет эту весть. Это дойдет до русского начальника. Он отправится к Гамилькоту. И вот тогда, может быть, ты с ним встретишься там, в горах. О, Чарли. У тебя большая голова. Муликанская. ума. Мы, кажется, сбились с пути. Мы здесь уже были. Мы вернулись на старый след. Куда? Я в стойбище Гамелькотов. А, Гамелькоты. Да, а ты? А? Тоже в стойбище. Поедем вместе? Ага, поедем, начальник. Только надо скорее. Через два дня реки могут покрыться водой. Тогда до лета останемся тундри Ты езжай вперед, начальник. А я буду криком показывать дорогу. Очень хорошо. А, лево? Держи, начальник. Собаки любят забегать право, а ты лево держи. Слыхал, куда он едет? Поехали. Ты всегда был прекрасным мальчиком, Франки Я по вечерам любил тебе рассказывать сказки А ты их любил слушать И всегда засыпал у меня на коленях да, да Отец, хочешь, тебе тоже расскажу сказку, которую мне дали прочесть, когда посылали сюда? Есть великан Он такой же великан, как и все великаны в сказках Только он из золота Чистого золота и редких металлов. И в венах его течет тоже золото. Черный золото, отец. Нефть. Разлегся так, что тело его занимает треть земного шара. Такой то большой великан. Голова его Аляска. Грудь, брюхо и ноги здесь, в России. Но голова его уже пуста на Аляске. Ничего не осталось. Золото и нефть здесь, на Чукотке и дальше на запад, по берегу Ледовитого океана. Но его стерегут Юге большевики. Америке нужно золото и нефть, отец. Если русские хотят, мы можем отдать им немытых чукчей. Но тело великана должно быть. Вот когда великан будет принадлежать Америке, ты вложишь все свои деньги, и мы начнем разработки. Видишь ли, Фрэнки, когда родители передают наследство детям до своей смерти, они умирают в ночлежном доме. Я тебе не дам денег. Да. Иначе ты не вернешься в штаты. Мне говорили, старик, что ты великий грешник, что у тебя есть счеты с полицией. Смотри, я могу проболтаться. Твое здоровье. плане свое здоровье папа Зачем ты стал председателем? Не надо нам председатель. Не надо советы. Люди жили и умирали без них. Что же делать, а, Где бумажка, которую тебе дал бородатый начальник? Где бумажка Приседатель? Скрывается из рук. Перестань быть приседателем. А бумажку сэльни. Таматуге! Таматуге! Таматуге! Русский начальник не вернулся. Искать надо. У Матуге больше не приседатель. Он сжег бумагу бородатого начальника. Эх ты, неразумный тюлень. Русский начальник не умрет. Едем в тундру, пусть весь совет едет. Ничего, угрожаю. Довольно. Мне надоело слушать эти сентименты. Не за этим сюда приехал. Почему? А Слушай, ты? нам нельзя ссориться. Америка по ту сторону пролива, и мы здесь одни. И мы не должны допустить, чтобы русские укрепились здесь. Нет. Ну что по сравнению с этим нашим? Мелкие обиды. Смерть русского это только начало. Выпьем за покойника. Выпьем, сынок. Выпьем. И Господь бы да успокоит его в лоне свою. Аминь. орай Что случилось, Олепчат? Я на собаках ехал много стойбищ, говорил шаманами. Шаманы говорили охотниками. Все знают, руссконачальник ушел верхним людям. Все охотники придут обратно тебе, Чарли. Опять будет хорошая торговля. Орайт! Right. Пусть придут. Мы сведем с ним счет, папа. Верно, сынок. Вы хотели справедливых цен, господин Лось. Руссконачальник. Весна, Никита Сергеевич, весна! Начинать торговлю. Каждому торгующему я сегодня дам в подарок по пачке табаку. Почему молчите? А? Вас перережут так скот. Вы не смеете меня трогать! Ты кричишь, как раненый морж, а? Зачем пришли? Язычники, свиньи, в которых вселился бес! Я вас кормлю! Я 20 лет живу в этой проклятой мерзлой пустыне! Что вы хотите? Что? Что вы хотите? Не кричи, Чарли. Ты нас не кормишь, мы сами всех кормим. Да, наша земля холодная, но мы ее к сердцу приложим, согреем. И для нас она очень теплая, теплая. Это наша земля, Чарль, мы ее любим. А ты уходи с нашей земли. У нас есть новый закон жизни. ходить. Скоро придет русский пароход, тогда уже будет поздно. Слышишь? ore знаем про пролетлета он ушел в далеке стойбище неправду говорить о новом законе о тебе погоди владимир будет говорить много тангов у нас бывало а что хочется нашему сердцу не могли понять а ты бородатый начальник понимаешь ты недавно пришел на нашу землю а много нашим людям принес народ говорит что ты помогаешь нам жить Начальник! Мощальник, там, там далеко дым, пароход, пароход. yeah осторожней осторожнее здесь ломкие хрупкие вещи осторожнее давайте следующий осторожней. начальник осторожней. я буду ходить на этом дверьбой хорошо я Вижу у вас здесь в лавы друзей там это, это факт давай давай давай Ха -ха. очень простой Вот здесь образуется сила, которая делает свет, как солнце. Как сказки. А, я раньше тоже думал, что русские рассказывают сказки. Нет. Я всех раньше увидел солнце. Я мало понимал. Теперь я много понимаю. Ты хороший закон привез, начальник.